Приветствую себя на канале и сегодня в продолжении темы Алексея Навального. Как вы все знаете, Алексей Навальный 20 августа был отравлен. и самолет, в котором он летел, экстренно сел в Омске. И что произошло? Произошло вой, скандал. Навального хотели отравить, Навального хотели убить. Да никто, а... да никто-нибудь... А сам он лично приказал, следил, мониторил за Алексеем Навальным. Вы спрашиваете себя, почему? Ну как почему? Он же его так боялся. Ему было так страшно, что Алексей своим рейтингом, своей харизмой, своими расследованиями и всем остальным деда так допек, что деду стало не по себе. И единственным выходом было Алексея убрать. Итак, все по порядку. Открываю я Навальный лайф. Слава Богу, что есть кому продолжать дальше дело Алексея. Даже находясь в коме, фонд борьбы с коррупцией стоит на страже всего, что происходит в России и выпускает свои ролики. Это замечательно. Итак, не будем представлять, вы все знаете эту даму. Любовь с нами. По порядку. Итак, напомню, что произошло. Произошло то, что Алексея Навернова, как все утверждают, отравили. И никто, а сами злые, самые кровавые и самые беспощадные сотрудники ФСБ и э, транспортной полиции, и следственного комитета, и всех до э, Также в этом принимали участие все э, государственные СМИ, и в этом принимал участие... они, а, не-не-не-не-не. Непосредственно отдавал приказы сам Большой Пул. Больше некому. И вот здесь, после того, как его эвакуируют в Германию, самолетом срочно нашли самолет, вывезли, наплевав на всех, да? наплевав на то, что он был невыездной, наплевав на то, что... Его можно было оставить в лучшей клинике в Москвы, позвать врачей и там, так сказать, его лечить. Но нет, каким-то образом Путин стреляет сам себе в ногу. Он стреляет каким образом? Он отпускает Алексея. То есть все это уезжает в Германию. В Германии три дня ни хрена не происходит, после этого начинаются... Робкие заявления о том, что да, вероятность отравили и так далее. И вот сенсация. Вчера Ангела Меркель выступает с заявлением о том, что после того, как анализы Алексея были отправлены в специальную лабораторию военного Бундестага, они по большой вероятности нашли там новичок. Ага. Посол Российской Федерации сегодня после обеда был вызван в МИД для того, чтобы его проинформировать о результатах медицинских анализов. Мы ожидаем, что российская страна выступит с какой-то реакцией заявлением по этому поводу. Сейчас у нас очень сложная ситуация. Перед нами сложные вопросы, и я считаю, что Российская Федерация должна на них ответить. Судьба Алексея Навального привлекла к себе внимание стран всего мира. Так что мир сейчас ждет ответов. Мы проинформируем наших партнеров по НАТО и Европейскому Союзу о результатах анализов. Мы проведем совместные консультации. И с учетом реакции Российской Федерации мы примем решение о, об адекватной совместной реакции на эти события. Преступление, жертвой которого стал Алексей Навальный, это преступление против основных ценностей, за которые мы выступаем. То есть, глупый и глупый Путин, кровавый, травит Алексея. А потом его отдает немцам на тему, вот доказательство моей несостоятельности, вот доказательство моей глупости. Так? Ну, так же получается со стороны всех этих либералов, это же вот то, что они говорят. Вчера вышло заявление правительства Германии клиники Шеретэ по Навальному. и заявлении правительства Германии в его официальном тексте пресс-релиза говорится, что по инициативе Шеретэ, клиники, где находится сейчас Алексей Навальный, специальная лаборатория провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального, и тем самым были представлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Новичок, я думаю, что многие из вас, наверное, прочитали уже и там статьи в Википедии, и куча статей с комментариями о том, что же это за отравляющее вещество. Это нервно-паралитический яд. Это химическое оружие. И, как мы заявляли ранее, я могу подтвердить это сейчас, нет никаких сомнений, что Навального пытались именно убить. И сейчас. Самое интересное, что... У российских спецслужб другого препарата нет. Только гребаный новичок. Да он такой еще и классный, что он еще и не убивает. Вы понимаете? То есть получается то, что я для того, чтобы устранить своего конкурента, беру самый отличный, самый охеренный яд, который я разработал. Да и никогда, когда-то разработал, но другого яда у меня нет. У меня только вот этот яд, с которым я запалился в Солсбери. Но все же об этом говорили, об этом это, а отравлении. И там э, четко сказали, что это новичок. И сейчас я для того, чтобы устранить своего самого страшного, яростного, беспощадного конкурента, беру и делаю то же самое но не просто так, а еще и подпосапляю это ему в трусы или в носки или еще куда-то, так, ну так же ж получается, своих слов. Любовь Соболь и фон борьбы с коррупцией говорит о том, что она заявляла уже и нету никаких сомнений о том, что Алексея Навального хотели убить. Ага. А Березовского они не хотели убить, он сам повесился. Ну так же получается, а в Солсбери они тоже не хотели никого убивать, они так, попугать решили. Вы знаете, то есть если кровавый режим хочет убрать кого-то, то он его уберет. Переедет трактором, взорвет метро, ведь взорвали же дома, взорвали. И что? Любовь Соболь требует, чтобы возбудили уголовное дело. Покушение на убийство общественного деятеля Асхирали. Анализы у него взяли. взяли. А, да, плохие омские врачи. Врачи, которые спасли ему жизнь. Но которых все обхаяли и вылили на них ушат дерьма с таким остервенением что было просто, ну, мне за врачей было обидно, то есть люди ему спасли жизнь, невзирая на их политический окрас и их политическое принадлежание, они делали свою работу, и они его спасли. Когда в Омске не пускали к Навальному, то это было, ай-яй-яй, как же так, почему, схерали, мы должны все туда пойти, попасть, увидеть и так далее. В Германии попробуйте зайти к нему в палату, вас на порог в больнице не пустят, там выставили такую охрану, там выставили такое оцепление, что туда простому смертному зайти практически невозможно. Да и несмертному тоже я в этом больше чем уверен. <музыка> Уважаемый фонд борьбы с коррупцией, если бы Алексея хотели бы убрать, как вы говорите, его бы убрали. А покушение на убийство неудачное, ну в это как-то мало верится. Но я понимаю, что вам очень хочется об этом говорить и разгонять эту тему, но это не так. Пример последний. Борис Немцов. Было дело, было в центре Москвы. И что помешало? Ну, ничего же не помешало. А почему здесь они какие-то кривозрукие криво кривожопые. Э, В чем они что, не могли рассчитать дозу? Или вы думаете, они, а, значит, нам нужно его так э, э, убить, чтобы он не умер? Что за глупость? Ну это, это просто ни о чем. Ну, э, я в двух словах скажу, что шок у меня от того, как вы подаете информацию. Вы сами эту информацию разгоняете, вам нужен хайп, вам нужна сакральная жертва. И Венедиктов уже плохой, и э, все плохие, и все у тю, -тю и все у люлю. -лю. Э, ну, к сожалению, это не так. Есть и другие вещи которые вам не нравятся, есть и другие люди с другим мнением, которые вам не нравятся, есть люди, которые согласны с режимом, которые вам не нравятся, но они же есть, есть или нет? Есть, хорошо, ну, тогда почему все эти э, предатели, а именно те предатели, которые, люди, которые не разделяют ваше мнение и вашу позицию, не кажется ли вам это странно? Очень хорошее заявление. Спасибо, Любовь Соболь, за то, что вы сказали, кто находится у власти в стране. Цитируя, Любовь – это воры, лжецы и убийцы. не убийцы. Навального не вольнули? В стране, в нашем государстве, человека, который баллотировался на выборы Президент Российской Федерации, человек, который заявлял о своих политических амбициях, который вел а, политическую борьбу в полностью законном русле, пытались убить химическим оружием, нервно-политическим ядом. Мы живем в стране, где во власти убийцы. Я думаю, что... Это трудно принять, этот факт. И Да, были отравления Скрипалей, да, были отравления Владимира Кормурзы, да, был нападение на моего мужа, на Петра Верзилова. И это было все очень тяжело. Но я думаю, что у многих людей, как сейчас у многих людей случился, наверное, такой шок от того, что мы живем именно в такой стране, что во власти нашей страны не только воры и лжецы, но и убийцы. Заявление правительства Германии также... В заявлении говорится о результатах расследования, что они проинформируют посла России о результатах расследования, что они проинформируют Именно. партнеров Именно ЕС, так. а вот также что они вот обязательно Россия свяжутся с Организацией запрещения запрещению химического оружия. Бичалом. Я выскажу непопулярную точку зрения, но, если честно, Путин сам себе выстрелил в ноги, потому что он отпустил Алексея Навального вопреки логике, Этих же людей, потому что если он его заказал, если он его хотел убить, то какого черта его выпускать из страны? Зачем? Зачем? Вот, надо было доделать свое дело, а дома же легче доделывать? Блефортова или еще где-то в какой-то клинике. Вот, ну, зачем его отпускать немцам? Зачем его отдавать э, вражеским... Агентом для того, чтобы вот сейчас происходило вот то, что происходит. Вот эта вся э, ересь с заявлениями Борис Джонсона, Америки, Германии и так далее. Нахрена? Ну объясните мне, вот мне, мне непонятно. Это позиция э, человека, который хотел убрать своего конкурента. Зачем он сам себе стреляет в ноги? ...и на ИВЛ на аппарате искусственной вентиляции легких следует ожидать более продолжительного течения болезни. В дальнейшем не исключены долгосрочные последствия тяжелого отравления. Очень многие люди спрашивают, какие это могут быть последствия, да, как можно, насколько можно понять сейчас, там, восстановится полностью Навальный после отравления химическим оружием или нет. Вот здесь непонятно. я с любовью согласен, потому что непонятно, что будет с Навальным, как он восстановится и восстановится ли он вообще. Была информация в самом начале, то что у него есть такое подозрение, что поврежден мозг. Если он поврежден, то Алексей, если честно, может и не восстановиться. Это очень печально, но это факт, о котором будет дальше известно. Что могу сказать? Могу сказать, что это выглядит очень глупо, это выглядит очень непонятно со стороны заказчиков. Если ты заказчик и хочешь завершить свое черное дело, то зачем ты сам себе должен вредить? Вот этот вопрос мне не дает покоя. Если кто-то из вас знает, он может написать это в комментариях и объяснить свою точку зрения, почему так происходит. Но вот эти все блеяния, вот эти все конспирологические теории и так далее, опять же, непопулярно, выскажусь, но сакральная жертва это и есть Алексей Навальный. И она, в первую очередь, выгодна Западу. Как бы нам этого не хотелось. На этой, вот на этой почве у них сейчас есть инструмент для того, чтобы шантажировать, для того, чтобы давить, для того, чтобы рассказывать, для того, чтобы дальше э, добиваться своих неснятий санкций с России. И это факт, в котором мы живем. Поэтому... Вот такая вот получается ботва, она будет идти в разрез со всеми сторонниками Алексея, но факты говорят сами за себя, зачем им надо было не убивать, а пытаться только убить, а после попытки, неудачной попытки убийства потом его отправить врагу, объясните. И давайте следите за дальнейшей информацией, и, конечно, мы все желаем здоровья и держим плачке за Навального и членов семье семьи, сейчас, конечно, приходится нелегко. Ну, я тоже хочу пожелать здоровья Алексею, сил, терпения и борьбы в его нелегком деле. Но путь, который он выбрал, он выбрал сам. Путь, который он выбрал, опять же, он выбрал сам. Поэтому он знал, на что идет. Ни одна политическая борьба, ни одна политическая позиция не стоит для того, чтобы убивать, устранять, калечить людей. Но, но такое происходит, ничего святого нету и никаких преград для политической борьбы тоже нет, а там где политика, там и большие деньги, они взаимосвязаны, поэтому Всем удачи, всего хорошего, выздоровления Навальнову. выздоровления Алексею, пусть опять становится в строй, нам его не хватает. Всем добра.